Яркая деловая сумка, весна, золотой дождь, 2022 год. Яркая сумка, портфель подойдет для деловых бумаг, для деловых женщин, в том числе и для хождения по магазинам. Она будет уместна везде. Очень красивый синий цвет, эко-кожа, в отделке с красивым синий-голубым крокодилом, яркая, создающая весеннее настроение, казалось бы, яркий свитер, цвет мята или шоколадная юбка, белая блузка и деловой портфель. Короткие ручки позволят сумке быть на руке, в руке, В сумке два дополнительно больших кармана на передней и задней стенке на клепках. Легко закрываются. Идем вовнутрь. Удобный вход. В сумку вошла папка. Внутри сумки длинный ремень, который позволит закрепить сумку вот здесь, вот на полукольцах. и карабинах и позволит сумку повесить удобно, комфортно на плечо. Внутри сумки находятся два больших отдела, которые делят сумку пополам. Перегородка, сумка сейфик, прилегающие на задней стенке карман на молнии и на передней два кармашка для мелких предметов. Цена сумки 2300 рублей, подписчикам канала скидка 10%. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте и получите скидку в размере 10%. То есть 2300 минус 230 рублей, представляете? То есть получается сумка практически 2000. Вот такая красивая сумка. Будьте здоровы, здоровья вам и вашим семьям. И с вами был я, ваш сообщественный эксперт. Пока!